Полицейским нужны подкрепления диванных войск, поконем. Отъебись! Нет, отъебись! Блять, как ж ты водишь, что? Ты, ты, блять, где права на диван получал? Где мы... А ну съебись нахуй! диван купили. Съебись блядь! Диванные войска подъехали Ой. нахуй. Че вам нужна помощь диванных войск? Давай давай давай. Давай диванные войска. Разворачивай, давай, сейчас давай. будем стрелять. Диванные стрелять. войска нахуй. Да? Всем сдаваться. Диванные давай, сзади, Перезарядка, перезарядка, тикает. Бля, возитаясь. Поздно. Все, диванные войска сделали свое дело. Поехали. Мы, мы уходим отсюда. С дороги, Посмотри, это диванные войска. КФС тормози, тормози. KFC Бля, КФС точно. КФС надо в КФС зайти. Ща развернемся, там. там так, круговое движение. Диванные войска, одно сипался с Право, справа тормози. Да, вот. Йо, братуха. то я беру? Бля. Мы хотели у тебя взять бургеров. Бля. Ты не понял? Мы сказали, что мы хотим взять у тебя бургер. Костя, ты чё? Костя, ты чё, не шаришь? Теперь, готовь нам... Сука, ну, я не могу в него прицелиться. Бля. Костя, сейчас ты берешь и готовишь нам бургер. Костя, делай нам бургер, Костя. Понял? И побыстрее. Поехали на пляж, надо к Ричарду сгонять, у него там водка упала. Давай, сейчас. Заправимся. А теперь мы бросали нам прямо в лицо. Прямо в лицо. Отошел. Нифига себе. На, зри. Зри, бургерс. Давай. Все, поехали. Бля, передача. Все. Текаем. Вот. Диванные войска! О, заебись, так. Значит, о чем ее? Бензин? Нам по-моему, по-моему, он электрический. <связь> Все, поехали. <связь> Все, поехали. Над сводяры на пляж. Чё, где? Закрой диван. О, кстати, смотри, я придумал новый способ передвижения. Тут где он у меня? Где? А вот она. ему не нужна наша помощь. поплыть обратно. Давай обратно. Ахует. Все, мы приплыли. Идем, Идем дальше. Диванные войска, здоровье.